Песня Мне вас не жаль исполняет Татьяна Заболотная. Стоителька Оксандра Малиновый звон. Сны моей, протекшие в мечтах Любви напрасной. Мне вас не жаль, О, таинства ночей, Воспитые цевлицы Сладострасной. Мне вас не жаль, Неверные друзья, Ветки пиров Oh От их надежд сердечной тишины, где первый взгляд и слезы вдохновения, верните вдруг огня мои мечты. Не вас не жаль, неверные друзья, белки перов и чаши круговые. Я вас не жал. весны моей, протекшие в мечтах любви напрасной, мне вас не жаль. О таинства ночей, воспетые цивилизацией снагостная, мне вас.